Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Могевара. И что-то случилось с микрофоном, я не могу нормально с ним контактировать. Он просто USB как-то плохо оставляется и все время какие-то штыки. Короче, я думаю, надо будет его перезаб... перебрать, потому что у меня единственный этот микрофон. Так он еще и шумит, гудит. Короче, да, вот такая ситуация с ним плохая. Смотрите, у нас сегодня по плану разбор игры в силовой лиге. Я на мифике сижу первым. Здесь обычные типочки бывают очень слабые. Значит, баню я бе. А, бе нормально здесь разгомает, если она на центре стоит. Подожди, какая пайпер? Ты что, угораешь? А ну, взял быстро это. шути есть еще. Вот а у тебя толком ничего и нет, блин. Так, у тебя есть тара, возможно. Ну, лучше бо бо бо, -бо. Вот, Нормально, бо. А, остальных персов не особо. Да, он выбирает бо, более-менее. Но я не думаю, что такой союзник будет что-то отыгрывать, потому что у него какие-то правлеры без пассивов, без ничего. Слушайте, ребят, это, конечно, катастрофа. Сейчас все за деньги надо покупать, ну, за монетки, получается. И это очень все дорого будет стоить для новичков. Сочувствую, кто начал только что играть. Вот, сочувствую вам. Противник берет... Противник берет девятого... Как это, усатого мужика зовут? Ай, черт с ним, у нас гейл 11, так что нормально против этого старика зайдет. Я беру против Грома Карла. Знаете почему? Потому что Карл может со своим гаджетом залететь к нему в упор и снести ему кабину просто одной ультой. И плюсом ко всему противник что-нибудь выберет против моего Карла, наверное, да? А нет, он выбирает Пэм эту бесполезнейшую, которая, ну, если ультой быстренько нажать за Карла. Не, я менять с тобой не буду, я не знаю, что у тебя там. Не, я не, не буду. Я хочу тобой отыгрывать. И смотрите, самый главный план, чтобы наш Гейл пошел именно к танку а, против, получается... Да как этого зовут? С капканами на руках вообще забыл. Ёпарас. Ну вот, да, время позднее, как всегда записываю, мозги не варят. Вот куда Гейл пошел, вот, мне интересно, все сразу слился. А этот а, старика оставил на нас. Ну, понятно, в принципе. Ух, ⁇ -мо ⁇ Хорошо, мы ловим мяч. Пока что все идет. Так, найс. Nice. Нашего опять убивают. И да, это гол, блин, просто заносит мяч. Зачем я кинул именно туда, именно на ПМ мяч? ⁇ ёлки палки. Смотрите, что гел делает. Он не понимает, что надо ему идти против танка. Так, ладно, залетаем. И почти сносим двоих. Я же говорю, просто залетаем с гаджета. Они, да, двое против одного, естественно, справляются. Эти два бездарных существа ходят. Не знают, что делают. Просто бомбит. А, значит, ПМ, давайте ее вынесем. Никто просто на нее внимание не обращает. Он что-то пытается мои тематы сделать. Ничего не могут, полох, ХП. Я тоже, кстати. 2 хп. Ой, да неужели они что-то смогли? Все, один один. У нас есть шанс, кстати говоря. У нас есть шанс. А -а -а. Ну, как всегда, Гейл не туда, не сюда. И смотрите, что я творю. Просто посмотрите, минус 2 человека залетает. Все, easy. Просто первый матч мы выигрываем благодаря тому, что я залетел на двоих с ПМ и на Грома. И получается двоих убил с одной ульты. Это просто прекрасно. Не совершайте таких ошибок. Берите против Карла на сбивающую ульту бравлеры. Не знаю, это либо Вольт, либо там Эмс, либо там еще какие-нибудь. Ну, в общем, такие бравлеры здесь зайдут 100% на эту карту. Вот. Здесь, а, здесь, блин, он же не задефает этого беж, бешеного, усатого, елки-палки, заливают, заливают нам гол, заливают, забивают, не, я походу еще, я сплю, все уже, время 10 часов, я записываю видео, отлично, и на походу забивает гол, нет, подождите, еще нет, или да. Так, я жертвую собой. Не, это не поможет, все, походу... Это ГГ, по ходу все. Первую катку выиграли налегке, да, буквально почти что. второй я. Я так понял, Гейл не собирается идти на нашего усатого чувачка. Придется мне идти на правый фланг против него, не против грома. Ну, бездарность просто. Смотрите, что он делает. Еще и на меня агрится. Дизлайки показывают. Ух, как же вы меня. Смотрите, что делается. Опять. Нам забивает гол. Мы еще проиграем, реально. Я пошел на правый фланг. Ну, просто бездарность. Все, я залетаю на этого усатого. Хорошо, минусуем. Сразу идет просто перевес в нашу сторону. Сразу перевес. Ой, Минка еще спасла за ситуацию. Найс, забиваем гол. Сразу перевес. Так, сразу залетаем на этого грома. Ой, на этого усатого. И залетаем сразу, ну вот видите, просто изи на самом-то деле. Все, забиваем гол. солоб чисто выигрываю катку. Даже это не понадобились. А, значит, первое отыграли. Второе. А, здесь по важным нюансам. Здесь ограбление, взятие моста. Здесь только подходят дальники, либо если противники очень сильно а, сконцентрировались на дальников, на контроле, можно взять какого-нибудь танка. Но здесь я забаню сразу же Би, а здесь мощный перс. Вот, ну так как мы пикаем первыми, мы берем, а, можем взять здесь... Кого здесь можем взять? Брока можем здесь взять, Макс. Еще Бони взять. Что у него по грому? Так, ага. Поэтому, понятно. Он берет все-таки в Еву. В все-таки хороший здесь бравлер. Подходит 100%. А, противники пикают Бель. Бель тоже здесь хорошо идет. Здесь еще можно взять Каллет. А... Каллет потом. Кольта можно взять. Бо, бо не особо здесь, потому что ну такое. Честно говоря, кажется, они продуют из-за этого. Бо, ну что здесь будет делать так, Наш союзник выбирает. Что он выберет? Нам бы замечательно было бы взять э, Брока. У бы пикает Брока. Найс. Э, и что же мне надо выбрать будет? Я думаю, Боньку. Ну да, да, да. Мне кажется, здесь только Бонька подойдет шину ну, остальные персы, гриф не особо. Давайте Боньки пикнем. Универсальный бравлер самый. Всегда затащит. Буду залетать, накопить, а, самое главное на нем ульту на, на Боньке. И просто залетать, нанести урон. Ну, сейчас посмотрим, как этот план реализуется. А, Брок просто идеально подходит. Нани, не знаю, Нани такой себе бравлер здесь, честно говоря. Перебивает из ее какой-нибудь тот же Брок. И Ева. Не знаю, что против кого я стану. Наверное, на правый фланг. Кева будет посередине, слева Брок. Что он лиц. Вот мне против Нани как раз-таки очень проблематично. Она может попасть. Я слишком медленно здесь и гамаю. Так, минус Бель. Наносим тычки на урон. Хорошо, у нас уже 15 процентов с нами башка эта тупая меня медленно слишком чтобы уворачиваться от нее у нас пока что идет хорошо брок убивает бель наконец-то вдвоем Ох, и его помогать нам против Нани. Хорошо залетаем. Блин, я не, не добил. Я хотел добить Бо. А че Брок пошел направо? Че, мне идти налево? Че, подлакивает интернет. Супер. Мансуем. Мансуем. И убегаем с full хп. Добиваем бель. Пытаемся помочь в центре. У нас пока что все идет хорошо. 50% мы уже снесли у сейфа. Здесь самое главное, не знаю, держать контроль. И особо не погибать. Да, что я делаю? Пэйл против меня, если что, заходит идеально. Она же просто контролит танков. А я читай, танк и дальник все вместе взято. Так, давайте залетим на Бо. Я его убью. Это будет уже для нас перевес в плане... Мощи. И давайте еще понаносим урон. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Еще нанес. Неплохо так зарядил. Вот смотрите, как хорошо работает здесь Бонька. Минус почти 25%. Я соло нанес. Но здесь у нас просто какой-то контраст. Я не знаю, почему нас продавили здесь. Так помогут здесь Еви. Брок пытается достать. Но мне кажется, мы первую катку выиграли. Да, мы Первую катку выигрываем За, до, до конца 10 секунд остается Мы забираем победку И у нас первая катка есть Остается, ну, если повезет Одна катка и мы выиграем Также я апну себе второй мифик Вроде бы, если не ошибаюсь Так, давай я лучше на правую сторону Пойду, Ева Опять же против Нани Нани, если что, может попасть по мне на изи Я медленный противник Не понимаю, что она делает Здесь не могу достать по боу убивает вплотную Просто на изи этого Брока Не понимаю, как это сработало вообще. Так, на ней уже Все Накопил ульту, я получаю плюху Я не могу просто против нее, она легко попадает по мне легкая мишень для нее Вообще, ну типа Дистанции не хватает Бель перебивает Брока Так. А, я понял. Телепорт у этой на ней. Ну, хорошо. Убиваем Брока. Ой, ой Бо. Еще наносим сейфу. 9 косарей. Буквально. Если... Блин, меня читает Бо. А, у него, походу, на кусты, что ли, видимость. Хотя не факт. У нас, кстати говоря, очень хорошо урон заходит. Уже 36% у сейфа. Просто лофа. Что здесь пытаюсь сделать с гаджета? Не знаю. Хорошо, добиваем Белли. Он, правда, кидает мне всю тычку поганую. Наносим пока что урон. Не спеша. Хорошо, добиваем. Успеваем до смерти. Добиваем Белли. Брок добивает Боб перед смертью. Отлично у нас. 23% противников. 75% у нас почти. Давайте залетим на... На Нани. На... И давайте просто пройдем к сейфу и снесем его нафиг. Вот так вот, ребятки. Главное берите контр пик против правлеров. Так, новый ранг. Все отлично, вот такой вот видосик получился. Если тебе понравился, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал.